Говорит Господь, говорит Господь, Говорит Господь народу своему. Я вас предузнал, предопределил, Оправдал и славу вам явлю свою. Родились вы от живого духа, вы во мне, Проливал мне даром на кресте, родились от живого духа и воды, вы мои найдете в Библии следы, родились связь живого духа, вы во мне, проливал мне даром на кресте, родились. Библии следы. Говорит Господь, говорит Господь, Говорит Господь народу своему, Отчего в сердцах ваших вижу скор, Разве я вам не явил любовь свою? Дети, я живу не в сказке, я живу. Я ваш Бог, а вы теперь Израиль мой. Ведь о каждом с вас скорбит душа моя. Если вижу дети в вас, неправду я. Дети, я Если вижу дети, вас неправду я Говорит Господь, говорит Господь, Сегряду я скоро ждать недолго вам, Но веры мало вас, а уж краток час, Время быть обильным всем моим дарам. Вы просите обо всем меня, и будет вам Наступило время быть моим даром Скоро все пройдет, возьму вас от земли Только не пройти вовек моей любви Вы просите обо всем меня и будет вам Наступило время быть моим даром Не опять моей любви. говорит господь говорит господь говорит господь народу своему говорит господь уж который раз о внимайте дети глазу божьему не молчите, говорите всем, что я гряду, Чтоб свершить свой суд над миром, я приду. Говорите всем, я пока я не жду. Краток мира сейчас весь скоро я гряду. Не молчите, говорите всем, что я гряду. Чтоб свершився суд над миром я приду, говорите всем я, пока я не жду. Радок я счастлив, скоро я гряду. Не молчите, говорите всем, что я гряду. Чтоб свершився суд над миром я приду, говорите я не ожидаю краток мирочес, весь скор.